Всем четверть финальных боев на чемпионате мира по футболу, друзья, с вами FIFA прогноз, очередной выпуск, Александр Дегтярев очередной раз у меня сидит в студии, это я, да, да привет. Друзья, 4 из 4, 4 из 4 матча со сборной России мы угадали. Будет ли сейчас пятый? Ну, посмотрим. А до того, как начать играть по традиции, поговорим о том, как считают букмекеры, на что ставить и кто в этом матче определенно фаворит. А фаворит, по мнению контор, это сборная, как ни странно, Хорватии, потому что букмекеры дают на них от 2-20 у лиги ставок до 2-25 у Винлайна. В целом коэффициент достаточно большой, учитывая то, как сильна сборная Хорватии на этом чемпионате мира. Ну, а на сборную России дают от 3,85 у той же Лиги Ставок и 3,98 Винлайна. То есть 3,95 и 3,92 это Олимп и 1 Xbet. На сборную России коэффициенты, в принципе, не сильно большие, потому что она и так уже удивила и почему бы и нет, может удивить еще раз. Поэтому ничья здесь выглядит, наверное, Одним из самых очевидных результатов в случае прохода сборной России, потому что ну, действительно нам будет проще, наверное, в дополнительное время либо в серии пенальти хорватов преодолеть, на ничью букмекеры дают больше трех. А конкретно 3.05 Лига ставок, 3.10 1xb, 3.11 и 3.13 это Олимп и Винлайн. Для меня на самом деле ставка поставить на ничью – в этом матче выглядит, ну, не то чтобы очевидный, но вполне себе ну, вероятный Я согласен событий. с большинством людей, у кого спрашивали, типа, а что, как сборная России сыграет, там, наверное, в наши там хорватов полностью разорвут, да? Все говорят, что они сыграют ничейку, потом опять на серию пенальти выведут, и там золотые ноги игрока Кенфеева, которые повернулись, наконец-таки, в ту сторону, в которую надо, все-таки отобьют те мячи, которые будут лететь в сторону наших ворот. Ну, и что, Знаешь, что мне... еще можно сказать, то, что победитель данного матча продлевает себе жизнь на этом турнире, как минимум, до 14 июля. Да, до матча за третье место, как минимум. Да. То есть, ну, я бы хотел сказать, что мне кажется, если сборная России все-таки преодолеет основное время и закончит этот матч а уже после, то у нас неплохие вполне себе будут шансы именно в дополнительное время до серии пенальти этот матч закончить, потому что по физическим кондициям и в целом физика у игроков сборной России ну, на несколько более высоком уровне, потому что в сборной Хорватии самая сильная позиция — это полузащита. А играют там Ракитич и Модрич, люди, которые в целом... Ну, Ракитича давай опустим, Модрич — это человек, Его который... так уже опустили, это же Лигу чемпионов <смех> а, С точки зрения физики 120 минут — не факт, что сможет выдать. А у нас есть молодые Головин, зобненный и вполне себе молодой Ерохин. Почему бы и нет? Ну, и Серега Геношевич в главной роли. Итак, четвертьфинал. Россия против Хорватии. Играем в Сочи. Время 21.00. Понеслась. 48-тысячный стадион Фишт принимает матч сборной России и сборной вот этой вот э, неизвестной никому маленькой шахматной страны. Козинский. Ну, будущий напомнил по купить? команде. Криштиану Роналду, что такое? Что? Гол! Гол! А -а -а. Ура! Сборная России открывает счет. Можно, Сы. можно не Самоедовым, пожалуйста. Просто в матче с Португалией этот парень, этот парень так не бил в матче с Португалией. Да, <соцентральный> этот парень <соцентральный> подавал всегда не точно. Ну что такое? же? ч ч Что происходит? ч Кто в сайт кинул? Нет, не я. Ну потому что Интер как бы сейчас не настолько сильная команда, и она такой никогда больше не станет своей историей. Не скоро еще расфлумируется, скорее всего. Ты так думаешь? Да. Я желаю интро только добра. <свист> Я желаю Сутка. всем. Ой! Что ты делаешь, парень? Оффсайдище такой километровый. И даже здесь ты не попал, собака что серебристая. Ты хочешь, что ты хочешь от Манджукича? Ну в конце концов, да. Человеку уже... Слишком много, 32. Да, первый тайм 0-0, что постати? стати? постати? Ну, У тебя есть удары в створ, а у меня нет. Да. Это, наверное, все, о чем нужно говорить. Чуть-чуть перевес на моей стороне, ну и точность пасов примерно одинаковая. Давай, поехали. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Что-то вот абсолютно Манджукич не в кассу. Я надеюсь, что в матче со сборной России будет абсолютно так же. Не давать, не давать прекрасно. Ну, лука! Ну да. вот он же умеет бить издаль. А, хорошо. Если так, то я согласен. Давай, давай. Игоря Кинфеев на месте. Ну, он мог, мог. Что-нибудь придумать, он вполне себе мог. Кто, Игорь? Игоря Кинфеев. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! горя но сейчас прям серии из отскоков и не получившихся ударов получилось. Ой, кстати Мария фернандеса что-то не видно, героя прошлого матча который свою бровку просто держал как мог согласен там все держали как могли а фернандес фернандес, фернандес, прям... фернандес больше чем просто как мог он прям умело все делал как мне показалось ну а что как говорится а вдруг Ну, это было в створ, поэтому я, в принципе, удовлетворен. По штрафным обменялись. Да. Не знаю, извините, не смотрел вообще. ой ой ой ой что это было? Что это было? Ну, это был защитник, я так понимаю, судя по тому, что сейчас... Слушай, вот если я увижу такой матч, завтра. Ты кайфанешь. Я кайфану от того, что есть атаки в нашу сторону. Есть атаки в сторону сборной Хорватии. Наши тащат эти атаки спокойно. Главное то, что хоть и нулевая ничья, но футбол есть. Футбол динамичный, футбол красивый. Тот, который прям вот нам нужен. Мне кажется, тут уже просто начинает как сказываться просто неуверенность игроков сборной Хорватии. Мне нужна пенка. Да, мне нужна Сейчас рука пикер. устроим. Сейчас надо позвонить Шакире, попросить, чтобы он одолжил руку. Это известная рука совсем не бога, да, вот это вот? Да. Рука совсем не бога. Ой-ой-ой, под острым углом убил. Раскат-то хороший. Вот почему подходов очень много, удары есть, а все не точно. Все не точно, и матч уже потихонечку подходит к своему завершению. На сайт. Нет офсайда, нет офсайда, серьезно что ли? -ху -ху. Ой, Отлично. По крайней Субашич мере, спасает дополнительное ворота. время мы здесь уже увидим. Ну, три минуты мы уже увидели. Сейчас главное вот за эти три минуты не этот, не накосячить, ничего не такого. Не... вот прям максимально нельзя, пускать, пускать. Пускать. Манжок, то да что ты?! <связывая> <связывая> <связывая> Он ведь еще и в створ не попал, я правильно понимаю, да? Ну, время закончилось так или иначе. Да. Ну смотри, статистика как прям сильно изменилась. 2-2 и 4-0 было. Прям вот 16-9. По ударам ничего. <связывая> а, ну в смысле? Ну да. там так и было, у тебя два удара было, у меня 4 <связывая> удара. Классика, классика! классика. Классика. Ну что, классика, поехали. понеслась Первый дополнительный тайм. Слушай, а ведь никто из нас даже ни одной замены не использовал, да? Да. А сейчас можно их прям вот, ну, четыре использовать. 4. <связать>. Прям вот всю линию полузащиты прям перекроить конкретно. Ну что? Ой-ой-ой-ой-ой, да да Игоря на месте, Игорь на месте. Ну как хорошо Манджукич обошел. Вот опять хорошо с тем, как обходить защитников, но забить. Ну ладно, сейчас, наверное, это самый опасный момент за, за всю игру, наверное, был. За исключением того момента, когда... Слушай, мне саму реально страшно. Я хочу, чтобы сборная России победила. Потому что если у нас будет 5 из 5, ну, Осьминог Пауль, там, не знаю, вот Ахил подвинутся... Оооо, это кто был пушкой страшный? Хорошо, хорошо, хорошо. Всегда четвертьфиналы, сборной России играет в дополнительное время. Угу. Вот так. А сколько их было у нас? Один. Хорошо сейчас было. Ну, мы все помним прекрасно тот четвертьфинал, который был 10 лет назад. Ну, тут, не, тут с тобой абсолютно июня, не поспоришь. Где великий и могучий Бус Иванович вывел нашу сборную в одну-вторую, где мы успешно слили испанцами со счетом 3-0. Ну, это не так обидно. А разве не 4-1? 4-1 в группе, первом матче, да? да. Ну, вообще суть дела не меняет. Так, ну что, первый тайм у нас уже подходит да? к концу. А так быстро? Так быстро, и можно бить его! А -а -а! Почему-то не забил, братан! Дзюба! Я думаю, можно сделать заменки между двумя экстра таймами. Тогда второй получится прям вот максимально ярким и огненным. По крайней мере, если ты сейчас вот Дзюбу на Смолова поменяешь, почему бы и нет? Мне Уберен? тоже, тоже по-моему, есть на кого менять Манджукича, потому что... Ну, да, давай пора, пора, пора, пора, пора. У меня сейчас в оттяжечке будет действовать Крамарич, который поможет, я надеюсь, Манджукичу. Манджукича оставлю все-таки в поле, потому что он меня немножко удивил своим умелым дриблингом в самое начале. В самое начале. самое начало, начале. самое начало вот это известное пресловутое. Ну ставь, ставь, ставь, ну стой. Ну что? ну пожалуйста. Mm. Ну ставь. Иван Ракетич. Не точно. Игорь Кенфеев на месте. Акинфеевич. Кинжал. Практически у себя дома. Ой-ой-ой. Урывается -ой -ой. Ой -ой -ой. к воротам, бьет. И О, как? Это как? Субашич, хорош. Отлично. Прекрасно сыграно вратарем сейчас. И можно убегать в контратаку. Марио. Марио и Луиджи. Зобнин остановил. Что-то ребята начали... Зад-зад, наверх штрафную площадь, удар головой должен был быть! Отворот, отворот. Это не точно пробил Самоедов. Субашич на самом деле мне очень нравится в этом матче, потому что парень прям тащит тогда, когда нужно. А нужно было как минимум дважды прям очень сильно. И Блин. пошла туда закидушечка вперед! Не прошла, к сожалению, она... Манжукич не доборолся. Но вот сейчас можно попробовать. Марио, можно попробовать. Отлично. Бей. На. Это, Бей. это было в большей степени, на самом деле, в надежде на угловой удар. Я сейчас очень... Ух, очень сильно надеюсь, Ё Ёкнуло, что... да? Ага. Ёкнуло. Я сейчас очень сильно надеюсь, что получится убежать в контратаку. И эту контратаку завершить именно результативно. Игорь, давай, Игорь. Игорь, ты что делаешь? Что это, что сотворили, мои парни? Ты что, не смог отнять мяч у вратаря? Смоло, Федя, Федя, брат, Федя, забивай. Забил! Забил. Да, пожалуй, в таком случае страна просто сойдет с ума. Фух. Не, ребят, надо успеть, у нас есть еще как минимум минутка. Хорватская сборная едет домой. Дмой, дмой, видимо, дмой. Не, ну слушай, я очень хотел серии пенальти, видимо. Нужно было просто играть от обороны. Пенку ставь! Что, ну мяч же у меня, ну дай закончить. Саламыч, саламыч, брат. Даже блестит, ты посмотри, а. Что с прической головина, Ой. господи, ребята, что происходит? Они выиграли cup of the nothing. Cup of the nothing, действительно. Но это как минимум четвертое место на чемпионате мира. Давай выдохнем, давай выдохнем. Тут быстро нельзя говорить, ну и давай поразуем. Да, здесь можно просто цитировать Георгия Черданцева. Россия в полуфинале, только не чемпионаты Европы, от а домашнего чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Это будет очень сказочно, если реально будет так. Если матч реально пройдет под таким руслом, то что на 119-й минуте все-таки Федор Смолов убежит в контратаку и сможет забить угу. единственный и победный гол в этом матче. Если все так произойдет, все а будет бы очень красочно, очень красиво и... Мои кандидаты на МОТМА, это в этом матче, естественно, Игорь, Игорь Акинфеев, Акинфеев, да. Акинфеев, Акинфоев, кому как удобно, потому что столько моментов он тащил. А да. это Федор Смолов, который смог выйти с замены и забить да. единственный гол в этом матче. Да в целом больше и не некого здесь выделять. Ну, в принципе, да. К сожалению, увы, ни Марио Фернандеш, ни другие ребята себя в этом матче Но не почему, показали особо. почему, увы? В целом результат, который сборная России архи устроит, поэтому... Все так, как нам бы многим хотелось. Ну, если все так сложится, будет просто сказочно. Это будет, наверное, ну, не предел все-таки мечтаний, но одна такая высоконькая планочка. Ой-ой-ой, какой же это был острый момент. Как, как же я там не забил. Нет. Итак, друзья, это был матч 1-4 финала России о Хорватии, где сборная России выходит в полуфинал. Мы же с вами увидимся уже перед финалом, либо перед матчем за Третье место. Все будет зависеть от того, как в реальной жизни сыграет наша любимая и родная сборная России. Вам всем успехов, вы болейте за наших Александров вам Амаплинсков. Для вас ввели эту программу. Саня, спасибо за матч. Всем пока.